Добрый вечер и добро пожаловать в несчастливую пятницу Такера Карлсона. Вы помните, когда впервые услышали о политике китайского правительства «Один ребенок»? Это звучало так чуждо, так безумно, так гротескно. Здесь коммунистическая партия решала, сколько детей людям разрешено иметь. Был государственный мониторинг беременности, была принудительная стерилизация, было массовое детоубийство. На западный взгляд, все это было отвратительно и чуждо. Но, возможно, самым неамериканским в китайской политике один ребенок была сама политика. Идея о том, что правительство может вмешиваться в самые интимные подробности вашей частной жизни, показалась большинству американцев на интуитивном уровне непостижимой. Весь смысл Америки состоял в том, чтобы избегать подобных планов. Весь смысл Америки заключался в личной свободе. Именно для этого была основана страна. То, что вы делаете в частном порядке, в свободное время за свои собственные деньги в рамках закона, было вашим личным делом и ничьим другим. Это был основополагающий момент. И по этому вопросу, слава богу, было достигнуто двухпартийное согласие. Консерваторы верили в били правах. Либералы верили в личный выбор. Мое тело, мой выбор. Они сказали правительство вне нашей личной жизни. Они говорили это десятилетиями. Теперь мы знаем, что они не это имели в виду. Оказывается, либералы очень стремились как можно глубже вторгаться в личную жизнь людей до тех пор, пока они контролировали правительство. Как только они оказались у власти, они заявили о том, что делают это без каких-либо ограничений и без признания существования личной свободы. Это продолжается уже несколько лет, но это стало совершенно очевидно в тот момент, когда Джо Байден вступил в должность президента. Что, как это случилось, произошло сегодня два года назад. В тот день, 20 января 2021 года, через несколько часов после церемонии, Белый дом опубликовал информационный бюллетень, в котором объяснялось, как Джо Байден планировал, цитирую, «оказать немедленную помощь семьям по всей Америке, которые испытывают трудности. Это кажется довольно хорошей идеей. И вы ожидали, конечно, списка возможных экономических событий, или ремонта дорог, или плана борьбы с инфляцией, или прекращения эпидемии фентанила. Но нет, это не то, что вы получили. В самом верху этого списка была директива о том, что вы должны были носить. Администрация Байдена объявила, цитирую, стоидневный вызов маскировки для всех американцев. И они сообщили вам, что это был ваш, цитирую, патриотический долг закрыть лицо. Почти никто ничего не говорил по этому поводу, но это было кардинальное изменение в американской политике. Всего 15 лет назад политики обеих партий публично осудили паранжу как символ угнетения. Если вы не можете показать свое лицо публично, вы не можете быть свободны. Вот что они сказали. И, конечно, они были правы. Это правда. Теперь у вас была одна сторона, требовавшая паранжу из папиросной бумаги для всего населения, а другая сторона, по большей части, хранила молчание, когда они это делали. Это было большое дело. И, оглядываясь назад, согласие республиканцев на мандаты масок было серьезной ошибкой. Если они могут сказать вам, что надеть, они, вероятно, могут сказать вам, что вводить в ваше тело. И если они могут это сделать, то на самом деле нет ничего, чего бы они не могли сделать. Они могут контролировать каждый аспект вашей жизни, каким бы интимным он ни был. И, конечно, сейчас они это делают, потому что сами этого хотят. Как вы, наверное, уже читали, комиссия по безопасности потребительских товаров предположила, что правительство вскоре запретит газовые плиты. Газовые плиты являются основным продуктом американской кухни уже более 100 лет. Возможно, у вас дома есть такая плита. Возможно, вы выросли с ней. Но, по-видимому, и никто не знал об этом примерно неделю назад, эти печи представляют собой скрытую опасность, которую мы должны устранить. Так почему же мы вдруг узнали, что газовые плиты представляют собой скрытую опасность? Почему никто не сказал нам об этом раньше? Откуда взялась эта информация? Как сообщила газета Washington Free Beacon, правительственные регулирующие органы ссылаются на исследования группы под названием Институт Скалистых Гор. И Институт Скалистых Гор недавно заключил партнерские отношения с Китаем для осуществления, цитирую, общей экономической трансформации Америки. Хорошо. Таким образом, китайское правительство по доверенности решает, как вы готовите свой ужин, какие приборы вам разрешено иметь на собственной кухне. Это правильно, заявила газета Вашингтон-Пост, и это хорошо. Скрытые опасности этих приборов, заявила газета с явным облегчением, наконец-то привлекают внимание. Наконец-то. Мы так долго этого ждали. Вы можете представить себе торжество в отделе новостей Пост, где они десятилетиями беспокоились о газовых плитах, и, наконец, наука ответила на их опасения. Что же, к сожалению, для отдела новостей Вашингтон-Пост, администрации Байдена и прежде всего китайского правительства? Не все в Америке сразу же согласились с идеей избавиться от ваших, газовых плит, потому что они представляют скрытую опасность. Многим людям вроде как нравятся газовые плиты. И они были очень раздражены, слава Богу, тем, что кто-то мог захотеть забрать их на основании одного куска мусорной науки, продвигаемого китайским правительством. Таким образом, вся эта история с газовыми плитами Баннер стала пиар-катастрофой для демократической партии, и они отреагировали соответствующим образом. Нет, они не отступили и не сказали, «О, мы не собираемся забирать ваши газовые плиты». Нет, они сделали вид, что ничего не произошло. На самом деле, любой, кто без о том что правительство запретит ваши газовые плиты как вам сказали является неграмотным человеком дышащим ртом и возможно опасным боевиком канона проблема не в том что мы забираем ваши газовые плиты а в том что вы беспокоитесь что мы можем забрать ваши газовые плиты урод посмотрите на это последние чужие республиканской партии о культурной войне воображаемый запрет на газовые плиты из-за которого они все сходят с ума на фокс мы даже дошли до того что дебаты о газовых плитах и о том влияют ли они на детскую астму превратились в страх перед головорезами в сапогах, врывающимися в дома людей. Вырвать газовые плиты из за холодной мертвой руки, приравняв это к приоритетам Бога и страны и к тому, что у вас есть. Это как раз то чисто патрулирование, которое мы имеем в республиканской политике прямо сейчас, не так ли? Есть инициатива по газовой плите, по поводу которой они были перформативно возмущены. Да, это довольно забавно. Правые, которым больше ни о чем было беспокоиться, просто в один прекрасный день решили посеять моральную панику по поводу газовых плит. Это значит представить, что кто-то может прийти за своими газовыми плитами, возможно, потому что Комиссия по безопасности потребительских товаров администрации Байдена сказала, что они придут за вашими газовыми плитами. Но замечать это значит не просто грешить. О нет, это это еще хуже. Это еще одна битва в культурных войнах. Говорят люди, которые подняли политику в отношении туалетов и сексуальную ориентацию людей на самый верх очереди политических проблем. Они обеспокоены культурной войной. Прекратите культурные войны. Другими словами, подчинитесь. И как по команде «Вашингтон-Пост» подхватила новый боевой клич. «Ушли в прошлой истории о том, как нам нужно запретить газовые плиты вместо них за нападки на республиканцев за то, что они беспокоятся о том, что кто-то может попытаться запретить газовые плиты». Цитирую, республиканская партия вталкивает газовые плиты «зеленую повестку дня Байдена в культурные войны». О, только не в культурные войны. Вероятно, верно, что большинство консерваторов были бы счастливы вообще не говорить о культуре. Если бы люди просто оставили свою культуру в покое и перестали вторгаться в нее и указывать своим детям, с кем заниматься сексом. Нарушается древнее разделение между мужчинами и женщинами и, скажем, ванная комната. Нет, республиканцы не ведут культурные войны при всех своих многочисленных недостатках. На самом деле, оказывается, демократы пытаются запретить газовые плиты, и они работают над этим уже несколько лет. Проблема была в том, что мы просто не знали. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Сиэтл, Нью-Йорк уже ограничили подключение газовых плит и газовых печей. Сан-Диего, который когда-то был хорошим и разумным местом, поскольку планирует полностью запретить все газовые плиты к 2035 году, и в этот момент он будет в Нирване. Теперь помните, что все это – это моральная паника слева по поводу газовых плит, проистекает из фальшивой науки о вреде природного газа для здоровья, продвигаемой Коммунистической партией Китая. Зачем Китаю так продвигать фальшивую науку? Может быть потому, что Соединенные Штаты обладают одними из самых больших запасов природного газа в мире. И если нас удастся убедить не использовать эти запасы газа, мы будем слабы, а они будут сильны, они не запрещают газовые плиты. Все так просто. Но для левых, конечно, буксировка коров в Китае происходит инстинктивно, но дело не только в этом. Настоящий инстинкт здесь заключается в том, что запрещать то, что нравится и нравится другим людям – это чистейшее проявление власти. Когда вы можете лишить кого-то удовольствия, вы чувствуете себя Богом. Стремление сказать людям, что им не позволено что-то делать – Просто непреодолимо для определенных людей. Для слабых людей, жалких людей, которые объединяются в так называемую демократическую партию ради тепла, безопасности и власти. Обратите внимание, что консерваторы не очень заинтересованы в своей партии. Они предпочли бы быть со своей семьей. Но ваш среднестатистический левый внутри слаб и напуган. И поэтому партия – это самое главное, а не личность партии. Вместе мы сильны, по отдельности мы бессильны. Оказывается, некоторым людям нравятся сигареты с ментолом. Это запрещено. О, сигареты с ментолом. Но некоторым людям они нравятся, особенно бедным людям. Они им нравятся. У них не так уж много удовольствий. Сигареты с ментолом – одно из них. Но они больше не могут их есть. Они запрещены. Сигареты с ментолом вызывают рак. Заткнитесь. Конечно, многие вещи вызывают рак, возможно, больше, чем мы знаем. Потенциально сотовые телефоны вызывают рак. Потенциально диетическая сода вызывает рак. Они вызывают рак, они вызывают рак у крыс. Они не запрещены. Как же так получилось? Потому что люди, которые производят и используют эти продукты, заплатили миллионы долларов в виде взносов на предвыборную кампанию, чтобы они оставались легальными. Но никого не волнует, что думают курильщики ментола. Они находятся на дне нашей кастовой системы. Они бедны, так что никакого удовольствия для них больше нет. Сигареты с ментолом вышли из употребления вместе со многими малыми предприятиями, которые их продают. Смотрите. В наши дни самым крупным продавцом в магазине Elmsford Smoke Shop являются продукты для вейпинга, но близкое второе место занимают сигареты со вкусом ментола. Я думаю, что это основное право человека купить любимую сигарету, если он хочет. Владелица Анна говорит, что продукты с ментолом всегда пользовались популярностью. Именно поэтому она выставляет их на всеобщее обозрение за кассовым аппаратом рядом с обычными сигаретами. Но скоро Анна, возможно, не сможет продавать ни один из этих ароматизированных окурков. Очень трудно, очень тяжело для нас. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов сегодня предложило план, который фактически запретит сигареты с ментолом и ароматизированные сигары, заявив, что эти действия потенциально могут значительно снизить заболеваемость и смертность. Что касается Анны, она надеется, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, пересмотрит свое решение, чтобы ее бизнес мог выжить. Это действительно повредило моему бизнесу. Что самое интересное, так это то, что леди, которую вы только что видели, была выдворена из этой страны. Она не говорит на обычном английском языке. Она явная иммигрантка. Ее первый ответ таков покупать те сигареты, которые вам нравятся. Это право человека. И она абсолютно права. И она, вероятно, переехала сюда по этой причине. Но мальчик, неужели они ненавидят табак? И это не потому, что он вызывает рак. Им наплевать на ваше здоровье. Они закрыли спортивные залы во время ковид. Любой, кто закрыл тренажерный зал во время пандемии, в результате которой погибли толстые люди, явно совершенно не заботятся о вашем здоровье. Они ненавидят никотин. Они любят ТГК. Они рекламируют травку вашим детям, но они не разрешают вам использовать табак или даже устройства для доставки никотина без табака, которые не вызывают рак. Почему они ненавидят никотин? Потому что никотин освобождает ваш разум, а ТГК делает вас послушным и пассивным. Вот почему они его ненавидят. Это реальная угроза для них. Новое законодательство в Нью-Йорке повысит налог на сигары. Некоторые люди умирают от сигар. Сейчас он составляет 75%. В Нью-Йорке налог на сигары составит 95%. Угадайте, каков налог на травку в Нью-Йорке? 13%. О, возьмите еще немного травки. Вам больше никакого никотина. Вы также должны знать, что в Нью-Йорке также запрещено использование пластиковых соломинок. Теперь скажите, почему они запретили пластиковые соломинки? Для этого есть причина, но мы не можем вспомнить, в чем она заключается. Честно говоря, Камала Харис тоже не может этого вспомнить. Вы запрещаете пластиковые соломинки? Я думаю, нам следует это сделать. Да, послушайте, я буду честна. Действительно трудно пить из бумажной соломинки. Если вы не проглотите ее сразу же, она начнет гнуться. А потом малышка поймает ее и тогда. Так что мы должны как бы еще немного усовершенствовать эту штуку. Давайте поощрять инновации. И да, я думаю, мы могли бы сделать немного лучше, чем некоторые из этих липких пластиковых соломинок, но нам действительно нужно запретить пластик. Давайте поощрять инновации. Вы даже не можете заставить самолеты взлетать вовремя. Вы даже не можете выгнать крыс с пенсильванского вокзала. Но вы, у кого никогда не было работы, собираетесь изобрести альтернативу пластиковой соломинке. Мы подождем. Что вы собираетесь придумать? Титановую соломинку? Есть какие-нибудь идеи по этому поводу? Кармела Харрис? Это последние люди, которые должны что-то регулировать. Они бы узнали об инновациях, если бы они попали им в душу. Но суть в том, что у них нет никаких полномочий. У них нет конституционной власти над вашей личной жизнью. Если это не относится к публичной сфере, они не имеют права запрещать это. Вы можете курить любые сигареты с ментолом, какие захотите. Вы можете готовить на любой плите, на какой захотите. Только вы решаете, что входит в ваше тело и точка. Таково обещание Америки. И если мы не будем отстаивать это и говорить нет нет, «нет, нет, приходите и забирайте это». Если только нам не стыдно, что над нами смеется МСНУК. Вы одержимы газовыми плитами. Вы одержимы газовыми плитами, приятель. Вы одержимы желанием контролировать мою жизнь, и я вам этого не позволю. Приходите и забирайте это. Как вам это? Никто так не говорит. Они запрещают стиральные порошки, потому что они тоже опасны. Лампы накаливания, они тоже выходят из употребления. Министерство энергетики только что запретило их. Они выглядят слишком хорошо. Так что теперь вы застряли с каким-то светящимся флуоресцентным дерьмом. Вы спасаете планету. В этом нет ни рифма, ни причин Единственное, что объединяет все эти правила – это контроль, который они передают небольшой группе тупых людей без каких-либо очевидных навыков работы, которые чувствуют себя живыми только тогда, когда сокрушают слабых. Они придумывают эти безумные законы, потому что это заставляет их чувствовать себя Иисусом. Это правда. Сейчас в Массачусетсе вы больше не можете выбрасывать свои старые джинсы и старые носки. Утилизация текстиля считается гражданским преступлением. Вам хочется пойти и разбросать футболки по всему Марта-Свиньярду, просто чтобы нарушить закон. В стране запрещены работающие насадки для душа и туалеты. Так что таковы правила для вас. Никакие правила не распространяются на ответственных людей. Хантер Байден может лгать в федеральной форме с оружием, но вы не можете выбросить свои старые джинсы. У вас не может быть газовой плиты, но они могут садиться за руль пьяными. Вы арестовываете только с целью расследования совершенного уголовного преступления, и я не считаю вождение в нетрезвом виде уголовным преступлением. Таким образом, вы не считаете вождение в нетрезвом виде уголовным преступлением. Но курение ментола теперь является уголовным преступлением, если вы используете насадку для душа, которая вам не нравится, или неправильные лампочки, или выбрасываете свои старые носки. Это безумие. И это продолжается только потому, что люди мирятся с этим. У вас нет конституционного права указывать мне, какую одежду носить, что надевать на мое тело, какого вкуса мои сигареты. Все это не входит в вашу компетенцию как политика. Почините эти долбанные дороги. Вы совершенно некомпетентны. Это страна, которая была основана потому, что люди не хотели платить налог на прибыль, и поэтому они начали войну. Но все меняется, и многие американцы, нам неприятно это говорить, особенно состоятельные, особенно состоятельные женщины среднего возраста, живущие в городах, если не быть слишком конкретными, полностью за это. Сегодня газета New York Times опубликовала статью молодой американки, которая 16 лет жила в Китае. Почему она скучает в Китае? Она скучает по коммунистической партии Китая, совместно воспитывающей ее детей. Она думает, что китайские комиссары справились с материнской работой лучше, чем она могла бы. Она скучает по их твердой руке. И мы цитируем, а не выдумываем это. Сегодня день Нью-Йорк Таймс. Наш строгий правительственный соучредитель быстро дал о себе знать, пишет женщина. В китайском детском саду девочки читали нам лекции обо всем, в том числе о том, сколько часов должны спать наши дочери, что они должны есть и об их оптимальном весе. Коммунистическая партия опозорила детей этой леди. Цитирую, иногда нам казалось, что наших детей одолживают нам на вечера и выходные, чтобы каждый будний день доставлять обратно в школу. Опять же, она не пишет новую версию «Тьмы в полдень». Она дополняет правительство Китая. Статья заканчивается цитатой «Жесткий контроль государства наблюдения коммунистической партии приводит к своего рода свободе». Хорошо, это не по-американски. Этот человек болен. И если вы не осознаете, насколько болен этот человек, если вы жаждете, чтобы фашистское правительство называло ваших маленьких девочек толстыми, вы больной человек. Хорошо? Тот факт, что Нью-Йорк Таймс напечатала бы это и ожидало, что все ее читатели будут аплодировать. О, если бы только правительство сказало моим детям, что они толстые. Это была бы лучшая страна. Вы должны бороться за свободу, несмотря ни на что. Нэт Райан, генеральный директор American Majority, Он присоединяется к нам сегодня вечером. Рад вас видеть. Сколько американцев? Я потерял контроль и хочу извиниться за это, но это правда. Чтобы Нью-Йорк Таймс опубликовала статью с какого-то сайта. Я не хочу продолжать нападать на нее, но какая-то мама, которая хочет, чтобы коммунистическая партия сказала ее детям, что они слишком толстые. Чтобы ее маленькие девочки толстели, позорит своих маленьких девочек, и ей это нравится. И Нью-Йорк Таймс ваш лет аплодирует этому, как будто это нормально. Это ненормально. Это не по-американски. Это безумие. Это чеканка. Это очень не по-американски. Это очень неконституционно. Но я думаю, что мы получаем поразительную ясность здесь с тем, что строилось, я бы сказал, в течение столетия, что на самом деле является авторитаризмом прогрессистов и их административным государством. А что касается прогрессистов, то они думают, что это административное государство, якобы рациональное, якобы наполненное образованной элитой, это шествие Бога по земле. Именно они приведут к прогрессу. Они оракулы прогресса. И поэтому у них должно быть правительство, которое должно быть неограниченным по размерам, и масштабом. Вот почему они думают, что могут вторгаться в каждый аспект нашей жизни, потому что они искренне верят, что являются спасением человечества и всего мира. А затем противостоять им — это лучшая часть. Они настолько праведны в своей вере в эти вещи, что сопротивляться им значит быть отступником и, в конце концов, врагом государства. Даже когда они начинают говорить вам, что у вас не может быть газовой плиты вы не можете использовать ископаемое топливо, все эти разные вещи, которые они хотят, чтобы прочитать нам лекцию. И я думаю, что люди должны понять, то, что мы наблюдаем прямо сейчас в этой стране, это откидывание завесы, за которое административное государство, глубоко не американское, глубоко не конституционная форма правления, была введена в эту страну около столетия назад. И у нас были эти два конкурирующих мировоззрения и философии управления, которые являются нефтью и водой, административным государством, конституционной республикой. В какой-то степени один из них должен дать, и я надеюсь, что этого достаточно, чтобы американский народ осознал, что это административное государство не имеет ничего общего с Конституционной Республикой, не имеет ничего общего с идеей основателя об ограниченном правительстве, размере и масштабах, но еще более опасная идея о том, что они думают, что невозможность достичь совершенства в этом мире заставляет их совершать очень опасные поступки. Одна из этих форм правления – демократическая, другая – авторитарная. Так вот в чем выбор. И совершенно очевидно, на чьей стороне другая сторона. Райан, я так рад вас видеть. Извините, что я потратил все время на разглагольствование, но я рад, что вы пришли. Спасибо вам. Спасибо, докер. Мы собираемся поговорить с кем-то, кто является одним из мировых экспертов по зоне 51, засекреченному месту в пустыне Невада. Он писал об этом в течение многих лет, и за это федеральные агенты недавно провели обыск в его доме. Это странно. Он присоединяется к нам, чтобы объяснить, что именно произошло. Йорк Арну ведет блог, посвященный военной базе США в Неваде, известной как Зона 51. Веб-сайт dreamlandresort.com Арну много писал в своем блоге о связи Зоны 50 с правительственными черными проектами. В ноябре два дома Арну в Чикаго и в Лас-Вегасе были оценены более чем дюжиной вооруженных агентов из ФБР и отдела контрразведки ВВС. Арну сказал нам, что поиск, связанный с изображениями, которые он разместил на своем веб-сайте, является экспертом в области 51. Мы рады, что он присоединился к нам сегодня вечером. Большое спасибо, что пришли. Учитывая, что у нас в этой стране есть свобода прессы, и вам разрешено сообщать о чем угодно, под каким предлогом правительство пришло к вам домой с оружием. Прежде всего, спасибо вам за то, что пригласили меня на шоу. Конечно. Я полагаю, что причиной этого поиска было то, что предположительно я сфотографировал зону 51 или опубликовал фотографии зоны 51 на своем веб-сайте. Что я делал в течение 20 лет, и никто на самом деле не возражал против этого. И вдруг эта штука появляется ни с того ни с сего и обрушивается на мои дома. У меня действительно до сих пор нет объяснения. Я ни до кого не могу дозвониться. Три двери были выбиты, загородные ворота взломаны. Мою подругу вытащили из дома в Лас-Вегасе. Меня вытащили из дома в Рэйчел, и никто не может дать нам никаких ответов. Итак, когда вы приехали в эту страну, я не знаю, откуда вы родом, но я вижу, что вы иммигрант в эту страну. Вы представляли себе, что люди с оружием могут просто появиться в вашем доме, забрать вещи из вашего дома, физически избить вас. И вы никогда не получите ответов на вопрос, почему они это делают. Ни в коем случае. Я никогда бы не ожидал такого. Если бы вы сказали мне три месяца назад, что это может произойти, я бы сказал, что это абсолютно невозможно. Я действительно шокирован тем, что это может случиться с сотрудничающим ни в чем не повинным пожилым гражданинам, который на самом деле просто ищет спокойной пенсии, и у которого есть небольшое хобби на сайте, чтобы вести блог о зоне 51. Это все, что я делаю. Часть того, что я делаю на своем веб-сайте, на самом деле рассказывает людям, как держаться подальше от неприятностей. На веб-сайте есть инструкции, чтобы люди знали, куда им можно идти, а куда нельзя. Так что, по сути, я пытаюсь как бы помочь правительству держать психов подальше оттуда. Когда у нас было это безумное событие в зоне 51 шторма, я высказался против него. Я был, я был полностью за правительство. Мы таковыми не являемся, группа вокруг моего веб-сайта не собирается раскрывать какие-либо секреты. Мы хотим рассказать о том, насколько увлекательна военная авиация, мир черных проектов. И мы пытаемся получить представление о том, что происходит. Это очень интересно для нас. Мы не собираемся продавать наши товары русским, китайцам или кому бы то ни было. Это не мы, это не я. И да, я совершенно шокирован тем, что это может произойти. В какой-то степени я немного потерял веру в систему правосудия в этой стране. И я бы действительно хотел, чтобы вы знали, кто стоит за этим. Да, вы бы так и сделали. Большинство людей, которые пересекаются с системой правосудия, довольно быстро теряют веру в нее. Последний быстрый вопрос. Вам были предъявлены какие-либо обвинения? Мне ни в чем не было предъявлено обвинений. Я не могу дозвониться ни до кого в ФБР. Я фактически нанял адвоката, который точно так же не может дозвониться ни до кого в ФБР. Единственная реакция, которую я получил, была, когда я подал заявление о возмещении ущерба моим домам, мне очень быстро отказали. Это было все, что я получил, и я хотел бы вернуть свою собственность за 25 долларов ноль в качестве компенсации ущерба и моей собственности, которая была арестована. У меня есть около 6 долларов ноль в качестве компенсации судебного ущерба. Так что я фактически завел страницу Гафанме, и если у кого-то возникнет такое желание, я был бы признателен за некоторую помощь. Ссылка есть на моем сайте. Я не знаю, что происходит. Я хочу знать, что происходит, но со мной никто не разговаривает. Я не думаю, я не адвокат, но я не думаю, что ФБР имеет право разгромить ваш дом и украсть у вас вещи, не предъявив вам обвинения в преступлении. Поэтому я, конечно, надеюсь, что вы одержите верх. Большое вам спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Большое вам спасибо. Так что, если вы были в продуктовом магазине, вы знаете, что цены на яйца сильно выросли по всей стране. Одна супружеская пара из Пенсильвании говорит, что у них есть решение этой проблемы. Они создали арендуемую мы курятник. Поэтому, конечно, мы выслеживаем их, и они присоединяются к нам следующими. В этой стране нехватка яиц, и это единственное телевизионное шоу, которое регулярно освещает вопросы, связанные с курицей. Мы находимся в уникальном положении, чтобы освещать это. Вот история, которая может вам понравиться. У пары из Пенсильвании есть новый план, как сделать яйца более доступными для потребителей. Их идея, издаваемый в аренду курятник, который семьи могут опробовать на собственном заднем дворе. По-видимому, петух не нужен. Фил и Джен Томпкинс являются соучредителями «Рендзе Chicken. Они занимаются бизнесом уже 10 лет. Лет. Для них это должно быть время бума. Фил и Джен присоединяются к нам сегодня вечером. Спасибо вам обоим, что пришли. Давайте перейдем к вам первому, Джен. Кстати, это были очень красивые цыплята. Вот это. Это должно быть лучшее время для бизнеса за всю историю. Не так ли? Это определенно был бум, но я скажу вам, что в 2020 году мы думали, что у нас ничего не получится, а оказалось, что люди были дома и хотели сделать что-то из ряда вон выходящее. Значит, они арендовали у нас цыплят. И тогда 2021 год был замечательным. Прошлый год был фантастическим. И вот мы переходим к 2023 году. Добро пожаловать в как они это называют врата яйца, да? Удивительно. Вы много слышите об инновациях в Америке, Фил, и это одна из вещей, которая определяет Америку, инновационный американский дух. Но идея арендовать цыплят, возможно, вам первому человеку, которая когда-либо приходила в голову. Были и другие компании, которые делали это. На самом деле, мы начали наш бизнес 10 лет назад в 2013 году году. Однажды поздно вечером я гуглил и нашел, я искал сумасшедшие бизнес-идеи, и там был кто-то еще, кто арендовал цыплят. И мы подумали, эй, давайте сделаем это. Вообще-то давайте. Он такой, что вы думаете об аренде цыплят? А я такая, что? Вот мы и здесь 10 лет спустя, всегда вынашиваем новые идеи. Вы раньше были любителями курицы? Было ли это вашим прежним хобби? У нас определенно было несколько цыплят заранее. У нас были друзья, у которых были цыплята, и вы знаете, что теперь мы доставляем цыплят, сотрудничая с фермерами по всей территории Соединенных Штатов и Канады от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и Торонто повсюду есть ли чтобы не влезать в сорняки в вашем бизнес-плане но есть ли страховой депозит на цыплят о его здесь нет мы действительно принимаем депозит в размере 50 долларов за бронирование а затем люди оплачивают причитающийся им остаток мы не предлагаем никакой страховки нам иногда задают этот вопрос но иногда всякое случается и это зависит от конкретного случая как мы с этим справляемся но по большей части у нас есть супер дружелюбные цыплята супер здоровые цыплята которые отлично справляются с арендой цыплят цыплят они знают свою роль. Несу яйца. Чувак, я надеюсь, что вы все станете больше, чем Пердью. Фил и Джен Томпкинс из штата Пенсильвания. Большое вам спасибо. Рад вас видеть. Привет, Такер. Спасибо, что пригласили нас. Мы действительно ценим участие в вашем шоу. Спасибо. Я тоже. Так что, если вы живете не рядом с Филом и Джен в Пенсильвании, есть другой вариант достать яйца. Знаменитый торговец яйцами Стивен Гиллен распространяет яйца по южным штатам Америки. Он не пытается получить прибыль. Он, по сути, раздает яйца бесплатно. У него тоже есть некоторая развязность. Извините меня. Стивен Гиллен сейчас присоединяется к нам. Я называю себя подозрительным. Вас называют торговцем яйцами. Вы раздаете яйца бесплатно. Эта идея подсадить население на яйца? Вы толкатель яиц? Да, сэр. На самом деле я начал раздавать их бесплатно. Я начал с того, что у меня было несколько цыплят, и у меня было больше яиц, чем я мог осилить. Поэтому я начал раздавать их бесплатно. А потом как бы накопил с этого. Люди стали хотеть яиц все больше и больше, так что тогда я начал продавать их, но я по-прежнему продаю их очень дешево по той же цене. Просто помогите местным жителям, и все такое, что у вас есть. Сколько у вас цыплят? У меня около 30 кур несушек. Да. И это то, что у меня есть, и это в значительной степени обеспечивает половину моей маленькой общины, в которой я живу. Держу пари, что так оно и есть. Сколько у вас яиц я имею в виду, я всегда задаюсь вопросом, и я задаюсь этим вопросом для любого, кто имеет дело с каким-либо веществом или пищевым продуктом. Например, используете ли вы свой продукт? Вы сами едите яйца. Например, сколько омлетов вы съедаете в месяц? Каждый день, чувак, по крайней мере по одному в день. Я варю яйца. На самом деле я работаю в компании «Мартин Транспорт». Я отвариваю яйца и кладу их в холодильник. Я просто наклоняюсь и достаю их, кладу в них «чувак», продолжаю возить, получи их белок. Какова реакция людей, когда ты даешь им бесплатные яйца? Они такие. О, спасибо вам. В основном это мои соседи, например, мои близкие соседи. Если они хотят их, я даю им бесплатные яйца. Так что это как бы благодарность вам за то, что вы терпите куриный шум. Да. Сколько петухов вы добавляете? На самом деле, у меня три петуха. Да, это очень много, очень много петухов. Я думаю, что мы узнали из этих двух последовательных интервью, много ли еще действительно замечательных людей осталось в этой стране. И Стивен Гиллен, вы, конечно. Спасибо, что присоединились к нам сегодня вечером. Благословляю вас за то, что вы отдаете деньги. Яйца. Да, сэр. Да, сэр. Спасибо вам, сэр. Спасибо. Итак, Дон Лемон отошел от размышлений о черных дырах на CNN и перешел на утреннее шоу. Как дела? На днях он очень публично возвал о помощи. Первобытный крик отчаяния, вырвавшийся не из его уст, а из-за его выбора моды. На нем было что-то, что было международным знаком бедствия. Полиция моды вместе с Роджером Стоуном находится рядом, чтобы оценить случившееся. Мистер Дон Ламонт из кабельной новостной сети получил новую работу. Он ведет утреннее шоу CNN. Как он оценивает этот концерт? На днях он пришел на работу в одежде Джона Фиттермана, что-то вроде «Атмосферы бездомного». На нем была толстовка с капюшоном и пиджак. Что вы об этом думаете? Очевидно, это крик о помощи, произнесенной в отчаянии. Мы обеспокоены сегодня. Мистер Леман ответил на наши опасения в прямом эфире. Посмотрите на это. Я думаю, что если Барак Обама можно критиковать за коричневый костюм, если Владимир Зеленский может вести войну в толстовке с капюшоном, если Трейвен Мартин может начать революцию в толстовке с капюшоном, то Дон Леман может рассказывать новости в свитере с капюшоном. Он сравнивает себя с Тривоном Мартином. Очевидно, что он отчаявшийся человек. Но здесь наш опыт достиг предела. И именно поэтому для нас большая честь пригласить Роджера Стоуна, всемирно признанного эксперта по мужскому стилю, также ведущего StoneZone.com, для оценки мистера Ламонта. Роджер, большое спасибо, что пришли сегодня вечером. Итак, посмотрите на картинку, которая у нас на экране, и там мистер Ламонт в толстовке с капюшоном и пиджаке. Какой вывод мы из этого делаем? Как вы знаете, Такер, в течение 14 лет я составлял международный список лучших и худших одетых. Раньше это был Дейли Колер, это было в Нью-Йорк-Пост, теперь это у Роджера Стоуна. Сабстаг.com. Дон Лемон явно новый лидер в худшей категории. Вы правы. Это сорта неправильно со всех точек зрения, если, конечно, вы не баллотируетесь в Сенат США от Пенсильвании. А затем этот белый наряд. Очевидно, Дон беспокоится о своем следующем концерте. И он слышал, что они проводят прослушивание для ремейка «Майами Вайс». Да. Но я имею в виду, что в какой-то момент, посмотрите, есть дурной вкус, но тогда, если вы продолжите идти по этому спектру, вы дойдете до членовредительства. И вот где он находится. Он причиняет себе вред. Это похоже на порез. Это скользкий путь. Несколько лет назад Дон действительно был в моем списке лучших платьев. Он носил этот красивый клетчатый смокинг с воротником и шали в крупный рубчик, но он и это испортил, когда не надел формальный галстук-бабочку. Так что посмотрите, я думаю, что у него здесь тенденция к снижению. Да. Так что я думаю, вы хотите сказать, что ему виднее. Это не грех невежества. Это намеренная порча. Он рисует баллончиком свою собственную картину, не так ли? Во-первых, никто не стал бы носить шорты и куртку, если, конечно, вы не были в Бермудах. Либо это обращение к новому избирательному округу, либо это крик портного о помощи. Теперь вы раскритиковали выбор одежды многими людьми. Вы делаете это, как вы говорили, в течение многих лет. Был ли у вас когда-нибудь кто-нибудь в ответ, сравнивая себя с Тривоном Мартином? Как вы думаете, это законная защита? Все мои модные прогнозы и оценки совершенно не политичны. Например, мэр Нью-Йорка Эрик Адамс, он находится на пути к тому, чтобы стать лучшим без стресса в следующем году. Возможно, худший мэр в истории Нью-Йорка, но всегда невероятно хорошо справлялся с резким ростом преступности. Мой список нисколько не политизирован. Я думаю, что это политическое заявление Дона Лемона. Он обращается к более городскому электорату. Yeah. Роджер Стоун. Это особенно важно. С обратной стороны экрана. Это оперная накидка? Да. Yeah. Это оперная накидка. Вы бы надели ее только с белым галстуком, если, конечно, вы не кровососущий вампир. И как бы сильно я ни был не согласен с Доном Лемоном, я бы никогда не назвал его так. Нет, я бы тоже не стал. Мне вроде как нравится Дон Лемон. Я просто по секрету скажу, что, наверное, признался в этом. Роджер Стоун, рад видеть вас сегодня вечером. Спасибо вам. Рад быть с вами. Таким образом, демократическая партия разбогатела на афере «Экс». То же самое сделали многие крупные СМИ. Нью-Йорк Таймс только что сообщила, что Семафор взял 10 миллионов долларов у Сэма Бэнкмана Фрида. Он был их единственным крупнейшим инвестором, но они до сих пор не вернули деньги. Мы собираемся их вернуть. Мы собираемся их вернуть. Они их не вернули. Миллион человек были обмануты, но Семафор, которому не нужны деньги, их не вернул. Вас это удивляет? Мы не потому, что сняли целый документальный фильм АЭС. Мы поговорили с инвестором в Великобритании, который потерял более 2 миллионов долларов из-за освобождения Сэма Бэнкмана. Его адвокат сказал нам, что у него есть план по возвращению этих денег. Вот предварительный просмотр. Министерству юстиции Байдена потребовалось больше месяца, чтобы предъявить Сэму Бэнкману Фриду обвинение по восьми пунктам обвинения в мошенничестве и заговоре. Последний оставшийся вопрос заключается в том, кто сделает жертв Сэма Бэнкмана Фрида целыми. Это очень показательный документальный фильм. Он называется ⁇ «Мошенничество с мошенничеством Бэнкмана ⁇ История X. Он сейчас выходит на канале Fox Nation. Прежде чем мы уйдем, мы хотели бы проверить наших повелителей ящериц в Давосе. Это наш долг. Мы сообщим вам об этом в следующий раз. Время проверить наших повелителей ящериц в Давосе, Швейцария. Что они задумали? Это. Спасибо, что смотрите. Да, эти люди управляют миром. Они такие впечатляющие. Мы очень ценим, что вы смотрите. Мы вернемся завтра. На самом деле вернемся в понедельник. С Божьей помощью.